На протяжении тысячелетий кардицепс китайский считается на Востоке одним из ценнейших питательных компонентов для оздоровления организма. С давних времен он использовался для поддержания здоровья императорской семьи. Кардицепс является единственным в мире уникальным средством традиционной китайской медицины, способным не только восстанавливать первоначальную энергию ЦИ, регулировать функции организма и повышать иммунитет, но и одновременно регулировать баланс энергии инь и ян. За 21 год с момента создания эликсир «Феникс» кардицепсом завоевал любовь и признание десятков миллионов партнеров и потребителей из 88 стран и регионов мира, став визитной карточкой компании «Фухолл». Новый эликсир Легенда Феникса появился в результате совместной работы двух мастеров своего дела, основателя корпорации Фухол, мистера Юфэя и признанного специалиста традиционной китайской медицины профессора Тань Юджи. Он создан при помощи современных технологий на основе научного рецепта, в который вошли мицели кардицепса китайского, мицели линчжи, Астрагал, Атрактилиз, Лазурник, Годжи и другие ценные компоненты. Продукт обладает синергетическим эффектом, регулирует баланс инь-ян, укрепляет энергию сы, укрепляет иммунитет, эффективен при простудах и вирусных заболеваниях, может использоваться для профилактики COVID-19. Обновленный эликсир «Легенда Феникса» создан на основе оригинальной формулы эликсира «Феникс» с добавлением тысячелетнего традиционного рецепта «Нефритовая ширма от ветра», который широко используется в Китае для профилактики COVID-19. Очевидный эффект этого рецепта подтвержден авторитетными организациями. Благодаря своей эффективности нефритовая ширма от ветра является рецептом номер один в программе профилактики и лечения вирусной пневмонии гриппа в Китае. Корпорация ФОХО возродила древние рецепты и создала уникальный инновационный продукт, чтобы зажечь искру жизни, сделать людей всего мира здоровыми и счастливыми. Объединенная великой мечтой, мы создаем бренд, который будет приносить пользу обществу еще сотни лет. Вместе распространим культуру поддержания здоровья и долголетия Яншен. Подарим возможность здоровой и счастливой жизни каждому жителю планеты.